Шалом, ребятки, на связи тех-шоу. Ламборджини. Итальянская компания, производитель дорогих спортивных автомобилей под маркой Ламборджини. Находится в коммуне Санта-Агата-Болоньезе около Болоньи. Компания основана в 1963 году, феруча Ламборгини. На тот момент он уже был основателем крупной компании по производству тракторов. Согласитесь, никто бы не отказался от Ламборгини, но, увы, они стоят бешеных денег. Ученый из США напечатал автомобиль Ламборгини Авинтадор на 3D-принтере, и это модель, на которой можно ездить. Его цель заинтересовать наукой школьников и своего сына. А еще доказать, что каждый может водить спортивную машину, и сотни тысяч долларов для этого не нужны. Физик Стерлинг Бакус живет в Колорадо и работает в технической компании KM Labs. Зимой 2018 года мужчина и его 11-летний сын сын Зандер увидели спортивный автомобиль Lamborghini Aventador в видеоигре и решили доказать — можно получить дорогую машину, не имея сотни тысяч долларов на ее покупку. В 2019 году новый Lamborghini Aventador можно купить за 300 тысяч долларов, почти 20 миллионов рублей. Вместо этого бакусы приобрели 3 3D принтера, CR10S, CR105S и QDX Pro, скачали модели и схемы автомобиля из интернета и стали печатать детали в своем гараже. Все детали автомобиля, за исключением колес, двигателя и коробки передач, созданы на 3D-принтере с помощью прочного и экологичного пластика PLA, который легко можно покрасить в любой желаемый цвет. Распечатали даже фары, их сделали из пластика ACA, ABS и TG. Все остальные запчасти семья купила на eBay, в частности внутренности, они сделаны из нейлона, укрепленного углеродным волокном. Раму сделали из стали, бакусы не зря беспокоятся о безопасности машины, после установки двигателя их Lamborghini получил способность разъезжать по дорогам, подобно обычным автомобилям. Однако тест-драйв еще впереди. Проект требует доработки. Внешний вид основан на Lamborghini Aventador, но мы значительно изменили каждую панель, чтобы разработать собственный дизайн. Кроме того, пресс-формы не изготавливаются и не продаются. Это единственный проект, и он не для продажи, рассказал Бакус. Он уверен, что его проект мотивирует школьников податься в науку. Для тех, кто решит повторить подвиг физика, он поделился планом работ. Для начала стоит освоить инженерию затем приготовиться совершать ошибки а после отправляться на youtube именно видео о сборке автомобилей помогли стерлингу справиться со строительством смотря на таких людей можно только позавидовать их упорству не знаю как вас но меня эта история вдохновила сделать что-то самому ставь лайк если пошел смотреть на цену принтеров и закупаться материалами ну а на этом все друзья с вами был тех-шоу покедова